Данное видео снимаю исключительно для своих подписчиков, поэтому любой сторонний зритель может смело выключить сразу, потому что ему определенно не понравится, что я хочу сказать. А сказать я хочу всего лишь одну фразу. Крымский мост. Если быть точным, то, конечно же, это не столько крымский, сколько керченский мост. Но сути это не меняет. Одна эта фраза любого разумного человека должна сподвигнуть к тому, чтобы отбросить все сомнения, абсолютно все сомнения, по поводу того, чем на данный момент, как считаю я, уже очень скоро закончатся все эти трагические события. Все то, что происходит, то, что я называю войной, на мой взгляд, закончится теперь, уже довольно скоро. Мне не кажется, что будет сильно затяжной конфликт, сильно затяжная война, что события последние события показали, что динамика есть, динамика может быть, динамика существует. Какие могут быть сомнения? Ведь все понятно. Все абсолютно точно понятно. Хватит уже питать какие-то глупые страхи, не иллюзии даже, а страхи, недоверие. Все очевидно. И, кстати говоря, хочу обратить ваше внимание на мое довольно, уже довольно старое видео по поводу мобилизации. Ссылка будет где-то вот здесь. Вот. Обратите внимание на него, потому что, как мне кажется, в свете последних событий посмотреть его довольно интересно. Все так неимоверно быстро меняется. Мир на наших глазах просто трансформируется. Берегите себя. Всего доброго.